Как самостоятельно вылечить гайморит в домашних условиях? Коротко о симптомах гайморита. Кроме тех симптомов, которые характерны для насморка, это заложенность носа, выделение из носа вперед или назад, при гайморите появляются дополнительные симптомы. Как правило, это чувство распирания за щекой в области верхнечелюстной пазухи, может быть ощущение давления в области лба, может быть болевой синдром в области верхних зубов. Также стоит насторожиться, если насморк длится дольше 7 дней, и обычные средства от насморка вам не помогают. Ребят, это видео для тех, кто оказался в экстремальной ситуации. Например, вы живете в небольшом городе, либо в деревне, и по причинам, в том числе пандемии и карантинных мероприятий, закрыто лечебное учреждение, и вы не имеете возможности обратиться к врачу-отоларингологу. Тогда вы можете воспользоваться теми рекомендациями, о которых мы с вами сегодня поговорим. Если же у вас все-таки есть доступ к врачу-отоларингологу и есть возможность обратиться к специалистам, лучше это сделать. Если же у вас такой возможности нет, вы можете начать лечение по тому плану, о котором мы сейчас с вами поговорим, но при наличии каких-либо ощущений того, что вам становится хуже, или проходит 2-3 дня и вам не помогает, обязательно вызывайте скорую медицинскую помощь. Хотя бы они отвезут вас в местную больницу, где возможно есть врач лор, если там вам не смогут показать, квалифицированную медицинскую помощь, то вас обязательно направят в региональный центр, где вы эту помощь 100% получите. Самое главное, что вы должны знать, то что гайморова пазуха имеет шаровидную форму. Но еще более важная информация, то что пазуха сообщается с полости носа окошком, с аустьем. Но окошко это находится вверху. И чаще всего при гайморите это окошко закрыто, заблокировано отеком. Это мешает попадать в пазуху кислороду, который обладает бактерицидными свойствами, убивает микробы. И это мешает оттоку, то есть нарушает выведение слизи и гноя из пазухи. Тем самым усугубляет воспалительный процесс. Поэтому наша основная задача при гайморите открыть вот это самое окошечко. И для этого мы используем сосудосуживающие средства на основе оксиметазолина, либо ксилометазолина. Используем спреи, либо капли. Если спрей, то он брызгается в нос при наклоне головы вперед. Сам флакон вы держите вертикально. И э, пшикаете 2-3 впрыска для того, чтобы обеспечить открытие вот этого соустья. Если вы купили капли, то тут немножечко другие правила. Голову мы запрокидываем назад и наклоняемся в ту сторону, в которую закапываем. И закапываем в среднем... 2-3-4 капли, но так, чтобы было ощущение, что капли протекают до горла. Своим пациентам сосудосуживающие капли я рекомендую капать в среднем 4 раза в день. Когда состояние улучшается, можно снизить кратность приема до 3 раз в сутки. Второе, что нам необходимо сделать, это эвакуировать из пазухи слизь и гной. Мы открыли окно с помощью сосудосуживающих средств. Но пазуха, она открывается вверху. И сам по себе гной оттуда не выйдет. Потому что реснички, которые обычно очищают пазуху, особенно при гнойном воспалительном процессе, они не работают. И гной просто под силой тяжестью находится в этой пазухе и не может из нее никаким образом выйти. Но мы же с вами люди умные. Мы знаем законы гравитации знаем силу тяжести и мы если определенным образом повернем соустье вниз то по законам физики гной начнет вытекать из пазухи каким образом можно это сделать все очень просто наша голова соустие открывается вверху поэтому если мы положим голову на противоположную сторону то соустие оно окажется в нижней в нижней части пазухи, и гной оттуда начнет вытекать. Но не всегда он самотеком начинает оттуда выходить. И вы можете ему помочь это сделать с помощью создания вакуума в полости носа. Что нужно сделать для того, чтобы создать вакуум? Вы зажимаете обе ноздри и начинаете втягивать воздух через нос, но, соответственно, так как ноздри прижаты, Воздух в нос не поступает. Тем самым вы создаете отрицательное давление, которое способствует тому, что гной начнет выходить из пазухи. То есть вы делаете такое движение. Закрыли нос и начинаете себя втягивать. Тянете так на протяжении 5 секунд. Затем даете себе время для того, чтобы отдышаться. Потом снова тянете 5 секунд. Напоминаю, что все это вы делаете в положении на боку. То есть голова у вас находится на противоположном боку. Если у вас гайморит с правой стороны, то вы ложитесь на левую сторону и проводите вот такие вот вакуумные воздействия на вашу полость носа. По 5 секунд начинаете втягивать в себя и 5 секунд проводите эту процедуру, затем делаете передышку. И таких вот а, вакуумных а, Воздействий нужно сделать примерно 10-15 процедур на, на каждое очищение пазухи носа. Как правило, через какое-то время гуной постепенно начинает выходить, поэтому желательно находиться на этом боку примерно в районе 10-15 минут. Это поспособствует дополнительному опорожнению гаймеровой пазухи. Проводить такие процедуры желательно 3 раза в день на протяжении 3-5 дней, пока выходят окрашенные сопли желтого либо зеленого цвета. Следующий шаг, который необходимо сделать для того, чтобы успешно полечить гайморит, это снизить антигенную нагрузку, то есть вымыть из полости носа лишние микробы, особенно после процедуры эвакуации гноя из пазухи носа. Иммунитет, когда он видит много микробов, он э, таким образом работает, что он усиливает отек. Поэтому, если мы будем вымывать микробы из полости носа, мы будем способствовать тому, что отек будет уменьшаться, соустье пазухи будет работать лучше и быстрее вы оправитесь от гайморита. Поэтому промывать нос нужно и промывать нос нужно безопасно. Как это можно делать? Это можно делать с помощью спреев с морской водой, как я учу своих пациентов, просто без особой технологии побрызгали в нос и аккуратненько посморкались. Второе, можно использовать специальные системы, например, лейка от Аквамариса. Вы готовите солевой раствор, заливаете в лейку, голову наклоняетесь вниз, в бок и верхнюю ноздрю начинаете заливать раствор из нижней, Солевой раствор вытекает, тем самым без создания особого повышенного давления очищает полость носа. Половинку лейки пропустили через одну ноздрю, половинку лейки пропустили через другую ноздрю. Но если у вас нет этого, этого устройства, не стоит расстраиваться. Вы можете попробовать промыть и с помощью обычного шприца, например, 10 или 20 мл. Заливаете в шприц физраствор, раствор хлорида натрия 0,9%. Также голову наклоняете вниз, в бок, верхнюю ноздрю пытаетесь из шприца заливать раствор, возможно, он с нижней ноздри будет вытекать, может быть, он будет вытекать из этой же ноздри, но после проведения этой процедуры аккуратненько сморкаемся и очищаем нос. Очень важно при промывании носа не создавать повышенного давления в самой полости носа, то есть желательно не использовать спринцовки и системы, которые повышают давление, потому что это может более активно очистить нос, согласен, но это может приводить к тому, что гнойные сопли могут попадать в слуховые трубы и это может в конечном итоге привести к среднему отиту. Также при высмаркивании после промывания носа делать это нужно очень аккуратно, без значительного повышения давления, чтобы это не привело к тому же самому отиту. Промывать нос нужно три раза в день. Если первые дни вы чувствуете, что есть необходимость делать это чаще, можно делать это чаще при соблюдении безопасных условий. Следующее, что мы можем сделать после того, как очистили нос и дренировали пазухи носа, это использовать местный антибактериальный препарат. Для носа средств с местными антибиотиками не так и много. В России вы можете купить полидексу или изофру. Но так как эти средства бесконтрольно и очень часто используются пациентами по неправильным схемам лечения, то микробы в большей части приобрели, к сожалению, к этим средствам резистентность, то есть они к ним не чувствительны. Поэтому мы пользуемся часто препаратами для ушей, местными антибиотиками, либо для глаз. Несмотря на то, что это, например, офтальмологический препарат, который закапывается в глаза, мы совершенно спокойно можем капать его в полость носа в том числе. Конечно, это будет назначение не по инструкции, так называемое off-label, но, тем не менее, в некоторых ситуациях у нас просто нет другого выхода. Но если вы за последний год, за последние годы не пользовались изофрой и полидексой, то вы можете пользоваться этими препаратами. Но для того, чтобы они начали работать взрослым, я назначаю не по одной дозе, как написано в инструкции, а по 2-3 дозы в каждую ноздрю 4 раза в день обязательно. И только тогда эти препараты работают. Курс лечения мы назначаем обычно 7 дней. Если вы эти препараты в последнее время использовали или они вам не помогают, я в таких случаях обычно рекомендую капать глазные капли, например альбуцид, либо Тобрекс, хорошие кабли. Из ушных капель мы любим назначать, например, Сафродекс. Это комплексный препарат антибактериальный с противоотечным действием, на который работает не только в ухе, но и в том числе в полости носа. Местные антибиотики назначаем в среднем на 5-7 дней, для того, чтобы они полностью пролечили ту микробную флору, которая присутствует в полости носа и пазухах носа, и привели в конечном итоге к выздоровлению. Мы уже с вами поговорили о том, как можно открыть окошечко, которым открывается гаймарова пазуха. Но если соустия маленькое, если отек мощный, то не всегда сосудосуживающие средства справляются. Поэтому у нас есть палочка-веручалочка. Это интраназальные глюкокортикостероиды. Самое популярное название этих препаратов Назенекс, Авамис, Дезренит, Насобек. Будастер, Тафен, Мамад. Конечно, в интернете, если вы начнете про них читать информацию, вы найдете то, что обычно эти средства не используются при остром гайморите, потому что они могут снижать работу местного иммунитета. Но уже есть несколько научных работ, научных статей по поводу того, что эти средства ничтожно влияют на работу местного иммунитета, а их противоотечное действие многократно дает пользу много-много большую, чем вот это мифическое влияние на местный иммунитет. Я назначаю эти средства по два впрыска в каждую ноздрю два раза в день на протяжении как минимум 10 дней. Если у вас высокая температура тела, либо у вас выраженный болевой синдром обезболиванию вам не помогает также в тех случаях когда вы выполнили все это на те назначения о которых мы с вами поговорили и два 3 дня а вам легче не становится как правило это все показания для назначения системной антибактериальной терапии то есть употребление антибиотиков в таблетках либо использование уколов но вы сами себе эти средства назначить не можете да и в аптеке их вряд ли вам без рецепта продадут поэтому вы направляетесь к ближайшему специалисту, к врачу общей практики, либо к терапевту, либо к фельдшеру, который ну, в радиусе 50 километров наверняка рядом с вами есть. Рассказывайте о своей проблеме и подбирайте антибиотик. Самое главное, что вы должны знать, что мы начинаем лечение, как правило, защищенных пенициллинов. В дозировке для взрослых 1000 мг два раза в день. Если у вас аллергия на либо есть другие противопоказания, как правило, мы используем макролиды и чаще всего кларитромицин в дозировке 500 мг два раза в день для взрослых. Если используем цефалоспорины, то лучше их использовать в виде уколов, например, препарат цефтриаксон по грамму два раза в день. Друзья, еще раз напоминаю вам о том, что гайморит – это не шутка. В голове может находиться гной, который может приводить к серьезнейшим осложнениям. Поэтому, если у вас есть возможность обратиться к врачу оториноларингологу незамедлительно этой возможностью воспользуйтесь. Напишите в комментариях, а как вы лечили гайморит или лечите гайморит? И какие средства вам помогают? А какие рекомендации и способы лечения оказались для вас бесполезными? Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди вас еще ждет много полезной и интересной информации. Я рассказываю о том, как укрепить иммунитет, как правильно лечить простуду, как эффективно лечить болезни уха, горла и носа. Если вы подсели на сосудосуживающие капельки и не можете никак от них избавиться, посмотрите вот этот ролик. Если вас беспокоит постоянная сухость в носу, Посмотрите вот это видео. Всем хорошего дня. Увидимся. Пока.